Всем привет, это экстренная новость. Экономическая теория происходящего в 22-м оказалась верна. Она предугадала. Среди всех версий только она предугадала, причем точно, причем она объясняет другие воины. Я не научилась пользоваться этой теорией, я пока принцип еще не очень уловила. Вообще не уловила, я никогда не интересовалась но она оказалась верна что тут добавить стоит ли продолжать смотреть клипы можно ли сразу переключиться на графики все ну графики хорошая вещь когда их умеешь считывать я пока не умею а мне люди писали вот у вас был ролик который предсказал бумажные деньги в клипах я удивилась, я, я там уже забыла была в других мыслях, переслушала вот то чувство, когда ты встретил самого себя только из прошлого и сам с собой поспорил. В докторе кто есть такие эпизоды, когда встречаются два персонажа из прошлого и из будущего и начинают друг друга недопонимать. Я сперва удивилась, почему я повела рассуждение так удивилась борьбе с бумажными деньгами почему я так подумала может и вправду на волне была после все стало яснее значит три темы оттуда забой Дельфинов ведет к Третьей мировой войне Третья мировая направлена на устранение бумажных денег так говорила я в любом случае, это оказалось связано такие с деньгами. Но большая загадка, которая передо мной встала, почему я задержалась на кадре между желтым и голубым стаканом. И достаточно долго что-то там говорила. После я вспомнила. В том кадре было то, что показывать нельзя. Он был 25-й, чуть ли не единичный. И, видимо, таким способом акцентируют на чем-то критически важном, на чем-то самом важном. Словить просто зрением невозможно. И так показали желтый и голубой стакан, где именно а причина, конечно, валюта. И на Востоке от нас уже приняты законы о безналичном транспорте. Это уже происходит. Что еще можно добавить странного по законам в этих событиях? Закон о принудительном переселении там уже принят. там, А тут у нас несколько лет назад паспорт начала выдавать именно миграционная служба. И было возмущение, почему так, мы что здесь мигранты, только ID-карта, никакой книжки. То есть складываем один плюс один. Тут миграционная служба, такая тема. Там тема о принудительном переселении. Что это? Экономическая теория четко предсказала все. Это она, и она верна. Она верна. Другое дело, что, может быть, и другие тем, факторы еще не исключены, как климатические. Потому что что это за переселение? С другой стороны, плановые переселения насильственные именно прямо в советскую эпоху были. Это не какая-то новость. Это периодически делали. Я там не разбиралась почему, но это в принципе иногда делается. Вступился за нас Запад, за что я очень благодарна. Но по прогнозам дальше встречала двух людей, один говорит, неизвестно, что будет. Другой источник говорит, что весной может быть хуже. Видимо, реальные ответы мы услышим только от тех, кто анализирует экономику. Но неужели же ничего нельзя сделать? Я почему-то испытываю, не почему-то, а я испытываю облегчение. Хотя бы хоть что-то понятно. Хотя мне непонятно, как... Ну, я, я в этой теме ничего <смех> вообще не разгребаю. Многие мистические вещи, какой-то страшный рок и карма оказываются достаточно прозаичными. Вы заметили? И такое двойное чувство прозы, в то же время ты начинаешь что-то понимать. Что касается клипов, я вот вижу такую вещь, они действительно показывают, вот этот метод смотрю внимательно и говорю то, что вижу, первое, что в голову. Этот метод действительно показывает, что он показывает клубы дыма, вот над землей клубы дыма. Но он не дает конкретику, откуда эта щель и что происходит. Но пятнами, пятнами действительно так можно новости даже обозревать. В общем, всем желаю спокойных нервов. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.